Кто первым сказал, что Петр Великий просвещенный монарх, что его деятельность при всей специфике должна быть отнесена к просвещению? Это был его младший современник. И это был не русский, потому что русскому историку было положено хвалить отца отечества императора Всероссийского Петра Алексеевича. Попробовал бы он его не похвалить. Представляете, где бы этот историк русский оказался? В советском монастыре бы раскаивался. Это был Жан-Мари Франсуа Аруэ, вам известный как Вольтер. И было это в труде, который каждый из вас может прочесть, ибо он переведен на русский язык и издан не до 1917 года. А как раз в 90-е год, истекшего 20 -го века. Может быть, сейчас еще раз переиздали. Это история Карла XII. Вот это пример одного из первых поистине действительно глубоких историков Вольтер -гений. И все, что не попадало в его руки, им ощущалось, понимаете? Вот не на взгляд, а на ощупь. То есть, как бы он, суть предмета по нему. О, вот это вот настоящее мастерство историка. При недостаточной базе, но методом сличительного анализа действия двух героев, начав писать об одном, героем провозгласить совершенно другого. И признать его величие более великим, чем масштаб того героя, которого я начал описывать. Поверьте мне, в ваши руки очень нечасто может попасть исторический труд такого качества. История России